Уйти друг от друга. От смерти никто не уйдет. Мы в центре порочного круга. Бежит время рысью вперед. Есть старые, мудрые книги. Из нас их никто не прочтет. Надев лишь стальные вериги, Прочь память устала бредет. Вчера была радуга в небе, Но ты не поверил в нее. Ты плесень увидел на хлебе И сразу сказал «Не мое». Ты видел, как падают птицы, ты их на земле добивал. Сверкали зловещие зорницы, но ты в страхе ниц не упал. Ты радугу видел однажды, когда летом шел теплый дождь. Глаз трубный, услышанный дважды, не вызвал тебе даже дрожь. Ему не придал ты значения, тогда не хотел что-то знать. Все поздно, уносит течение и страшно в грехах умирать. Мы свой беспредел не замолим, но может сойти благодать небесная с каплями крови. Христос мир пришел, чтобы спасать. Останется малое стадо на страшном и грозном суде. Он вместе уйти райским садом, быть может, сподобит тебе. А, ну, теперь поступай дальше опять к своим э -э прорадугу. Может быть, если будет время, а сейчас будет в сторону солнца. Он шел в сторону солнца, оставляя за спиной все тени. На перегонке с ветром он выходил на волю. Он выходил на волю из-за стенков печали. И выбирал радость. И делился ей со всеми. Со мной. Давай ну пойдем со мной. Ты что, чудак не видишь? Солнце всегда заходит. Да и когда на небе неясно, куда идти. Утром оно на востоке. Оглянулся не успеешь, Уже ушел на запад, Ты зачем нам гнаться за ним? Расслабься, забудь отдохений Пойдем лучше выпьем пьем А хочешь махнем на рыбалку Есть много прекрасных занятий Чем бегать за солнцем твоим Его головой, и вверх по отвесному свету он пошел в сторону солнца, прямо до самого солнца, и солнце отрыне с ним, и солнце отныне Мне осталось. Время осталось, но ну, сколько тебе еще надо? Ну сколько, вот, судим, сколько скажешь? Ну, пару песен Пару можно, пару Ну у тебя небольшие, не Ну, а, смотря какие, сейчас вот, есть одна большая, я тогда я не буду а Сказку большую не, не буду Тогда, тогда что? Тогда, может быть, даже три Люди разного цвета Называется Души разного цвета Ходят по белу свет уже цвета весны, а есть вечная зима Цвета чернильной кляксы или крапивной масти Кто ты, какого цвета, часто решаешь сам Но перед Богом свой цвет не скроешь у каждого цвета Свет не скроешь, у каждого цвета В дела, а люди меняют окраску В зависимости от положения, В зависимости от окружения И даже от освещения Кто ты, какого цвета? Часто решаешь сам, но перед Богом свой цвет не скроешь У каждого цвета в дела. Есть люди цвета радуги, а есть цвета дождя. Есть люди цвета осени, а есть подсвет февраля. Есть люди цвета злости, а есть цвета добра. Люди весны. по делам. ну раз не разыгрили пару песен, где-то еще успеть сыграть. Только что, ну да, вот заключительно, ну я хочу вот, вот, вот это Я только что из Питера и приехала оттуда не одна, а вот с этой песней. Ну вот в этой песне сказано моё отношение к этому городу. Мне не хватило еще ветра, мне не хватило еще дождя, мне не хватило еще тебя, мне не хватило тебя, мне не хватило тебя. Не хватило тебя. Как горячо и свято, когда есть рядом плечо, и не нужна жилетка, чтоб плакать. Как легко-легко, когда летишь высоко, когда прозрачно и я совсем понимаешь. А мне в этом городе на неве не хватило еще пять зим, не хватило еще пять лет. В этом городе на неве мне не хватило еще ветра. Мне не хватило еще дождя, мне не хватило еще тебя, мне не хватило. Мне не хватило тебя Как далеко-далеко да далеко, теперь далеко Ведь колеса поездов Быстрее коней Больше сердца у часов не поет Ведет иной отчет Диагноз времени всегда Теперь таки орденов, И мне в этом городе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 В общем, Питера мне не хватило, как всегда. Ага. Вот, спасибо вам. Ага. Надо было все увидеть, почитать стихи Олега. Ага. До новых встреч. Ага. До свидания. Ага.